Здравствуйте! На этом канале мы с вами много раз уже обсуждали идеи разнообразных левых и вообще прогрессивных мыслителей. Но, как несложно догадаться, в прошлом и настоящем среди мыслителей бывали далеко не только левые и далеко не только прогрессивные. И в то же самое время, ну, какое-то внимание они заслуживают. И вот сегодня по этому поводу мы с вами поговорим о моей любимой антикоммунистической книжке 20 века, которая называется «Открытое общество и его враги» и принадлежит Перу небезвестного сэра Карла Раймунда Поппера. Уникальность данной книжки заключается в том, что с одной стороны она написана довольно серьезным мыслителем, которого нельзя отрицать определенные заслуги перед философией науки. В то же самое время... По степени э, каких-то перлов, по их качеству и количеству, некоторые страницы данной книги вполне способны поспорить с творениями Александра Исаевича Солженицына или, прости господи, Айн Рент. Но для начала пару слов о самом Поппере. Карл Поппер родился в Австрии в 1902 году. С началом Второй мировой войны он переезжает в Новую Зеландию, откуда в 1945 году переезжает в Великобританию, где и живет до своей смерти в 1994 году. Поппер наиболее известен в области философии и науки, где ему принадлежит так называемый принцип фальсификационизма, также известный как критерий Поппера. Если кратко, то суть этого критерия стоит в том, что только та теория может быть признана научной, которую можно эмпирически опровергнуть. Иными словами, неопровержимые теории не являются научными. Этот критерий до сих пор вызывает многочисленные дискуссии среди философов и методологов науки. И, Однако никто не будет оспаривать, что он сыграл значительную роль в истории развития методологической мысли 20 века. Но сегодня мы поговорим о другой стороне попперовских творений – а именно о его политической философии. Собственно, работа ⁇ Открытое общество и его враги ⁇ писалась Поппером с 1938 по 1943 год и была впервые издана в Лондоне в 1945 году. Эта книга ⁇ одна из любимых книг, в частности, такого неизвестного персонажа, как Джордж Сорос. И даже фонд Сороса известен как Институт открытое общество, как раз в честь книги Поппера. Когда произошел развал Советского Союза, незамедлительно фонд Сороса начал издавать данную книгу, переводить ее на русский язык. И она была, собственно, издана в 1992 году уже. Причем Поппер, активно радующийся тем изменениям, которые начали происходить в освободившейся от большевистского гнета России, написал даже специальное предисловие, письмо русским читателям, Которая уже весьма интересна тем, что там он высказывает некие более радикальные мысли, чем то, что он пишет в самом тексте книги. Более безапилляционно выражает определенные вещи. И тут, конечно, может кто-то сослаться на то, что он, возможно, у 90-летнего дедушки началась деменция. Но я думаю, причина здесь на самом деле в том, что в 40-е годы было стыдно говорить определенные вещи, а в 90-е и 100 было говорить уже не стыдно. И вот в этом присловии, в частности, он затрагивает в первую очередь вопрос капитализма. Разумеется, все противники марксизма так или иначе касаются вопроса, да, как относиться к капитализму. И здесь есть два варианта. Да, либо говорят о том, что капитализм это наилучший из возможных экономических устройств общества. Либо говорят о том, что возможно у него есть какие-то проблемы и он несовершенен. Но альтернативы хуже. Да, или рыночек, или гулаг. Попер же заходит с козырей. Он говорит о том, что капитализма просто не существует. Его не просто не существует, его никогда не было. По мнению Поппера, Маркс, анализируя общество своего конкретно времени, выдумал миф о капитализме, придумал это понятие, которому ничего не соответствует действительности. И проблема этого мифа, кроме его оторванности от жизни, в том, что ради него люди совершают определенные радикальные действия. Так, например, пишет Поппер, Коммунист Хрущев хотел, борясь, собственно, с капитализмом, уничтожить Америку ядерными ракетами. Да, именно так Поппер описывает нам Карибский кризис. Но э, что же тогда есть в обществах западной демократии, если не капитализм? А есть там то, что Поппер называет открытое общество. К этому понятию мы еще с вами перейдем сегодня чуть позже. А пока пару слов о том, какие же советы дает Поппер дорогим россиянам, шествующим по пути к открытому обществу. И в первую очередь он замечает в том, что да, разумеется, вот реформы радикальные происходящие в России, они приводят неким проблемам, в первую очередь к бедности. Но как бороться с бедностью? Поппер говорит о том, что надо в первую очередь понять причину бедности. Вот почему одни страны бедные, а другие богатые. Если зритель вдруг начнет что-то вспоминать про колониализм, спешу их, таких зрителей, огорчить. Поппер не верит в колониализм. Он прямо утверждает, что ни одной западной державы нет внешнего пролетариата для эксплуатации. Так э, в чем же причина? А причина в том, что в одних странах есть рыночек, а в других нет. Там, где есть рыночная экономика, эти страны богатые. А где рыночной экономики нет, те страны бедные. Соответственно, вариант ровно один – вводить рыночную экономику. Но это не так просто, говорит Поппер. Дело в том, что нормальное функционирование рынка – Требует верховенства закона. Над всем, в общем-то, уважение к закону. А вот это верховенство закона было полностью уничтожено за годы большевистской диктатуры. И в такой ситуации нужно сделать ровно одно: Попер советует, что, к примеру, реставрации МИДИ в Японии нужно взять российских юристов и отправить их учиться за рубеж. И там они у своих западных коллег научатся принципам неподкупности, справедливости и верховенства закона. Ведь все мы знаем, что западные юристы все именно таковы. Но вернемся же к вопросу, собственно, об открытом обществе. Для того, чтобы понять, что это такое, давайте противопоставим его обществу закрытому. Вообще само понятие открытого закрытого общества, про это первый начал говорить французский философ Берксон, но сегодня это понятие в основном известно в связи как раз со взглядами Поппера. Итак, закрытое общество – это общество племенное. Изначально в нем люди все и существовали. И его основная черта – то, что в нем существует некие неприложенные табу, запреты и обычаи, которые членами этого общества воспринимаются как естественные или даже данные богами. Иными словами, нельзя не только менять существующие порядки вещей, да, существующий уклад жизни, ну и этот уклад жизни вообще не подвергается критическому обсуждению. И вот, по мнению Поппера, величайшая революция в истории человечества была революция, совершенная в Древней Греции, состоявшая как раз к началу перехода к открытому обществу. Греки встречались с другими народами, понимали относительно существующих у них ценностей и обычаев и начали критически и рационально обсуждать собственные, обычаи, соответственно, сомневаться в них. И вот вот э, свобода слова, да, критическая мысль, рациональная мысль это то, что как раз отличает открытое общество от закрытого и собственно, вот эта свобода является основой в том числе западных демократий. Ведь все мы знаем, как там все хорошо с слово, в конце концов э, какой-нибудь Сноуден или Мэнинг, тем более Санж нам не дадут соврать. Но все же вот Открытое общество оно имеет огромное преимущество, говорит Поппер. И заключается оно в том, что в нем возможно критиковать власть, критиковать политические элиты. А это значит, что смена власти возможна путем реформ постепенной социальной инженерии, как говорит Поппер. В то время как для закрытого открыт, собственно, только путь с революцией. И вот как раз реформы, постепенные изменения, это то, что всячески Поппер нам восхваляет. Правда, тогда непонятно, почему же он так радуется тем событиям, которые произошли в 90-е в России. Но здесь так получилось. Так вот, есть, однако, проблема у открытого общества. Дело в том, что открытое общество, оно лишает людей некой уверенности в собственном общественном положении. Если в закрытом обществе человек каждый отлично знает, какое место общество он занимает и что он должен делать в той иной ситуации, в открытом обществе все это подвергает сомнению а значит, появляется такая штука, как моральный выбор. То есть, я могу решить, в такой ситуации я должен поступать так-то или так-то. А значит, я совершаю выбор, несу за него моральную ответственность. А значит, испытываю некую тревогу и неуверенность. А во-вторых, из-за того, что все люди так или иначе в закрытом обществе, им было какое-то определенное место в обществе там, задано, естественным порядком вещей. А вот здесь все это как бы пошатнулось, то люди начинают завидовать другим и хотят подняться по общественной лестнице. По мнению Поппера, этот феномен неправильно понял Карл Маркс, который назвал его классовой борьбой. И вот эти два явления, соответственно, эта вот неуверенность, отревожность а и классовая борьба заставляют некоторых людей, особенно среди интеллектуалов, тосковать по утраченному закрытому обществу. И именно тоска по закрытому обществу, стремление вернуться вспять и заставляет основу, по мнению Поппера, всех тоталитарных режимов. И в основании всех форм тоталитаризма 20 века, согласно Попперу, лежит такая концепция, как историцизм. У Поппера даже есть книжка отдельно на эту тему «Нищета историцизма». Если кратко, то суть историцизма в том, что согласно историцизму у общества есть некие законы объективные, которые можно познать и таким образом предсказывать дальнейшее развитие этого самого общества. Как несложно догадаться, Поппер в существование таких законов не верит. Более того, он утверждает, что утверждение таких законов является принципиально антидемократичным. Ведь если я утверждаю, что могу познать законы развития общества, я ставлю себя как бы над всеми демократическими дискуссиями, которые в этом обществе происходят. В то время как, по мнению Поппера, все развитие общества принципиально непредсказуемо. И вот сторонники историцизма таким образом подготавливают теоретическую почву для всех форм тоталитаризма. И да, Поппер специально использует слово тоталитаризм, чтобы приравнять коммунизм и фашизм. И вот э, эти вот люди, которые выдвигают эстрицистскую точку зрения, таким образом являются врагами открытого общества. И вся книга Поппера – это критика идей таких вот врагов свободы и демократии. И кто же тогда является врагом открытого общества номер один? Вы не поверите. Это не Сталин, не Ленин. И даже не Карл Маркс. Это древнегреческий философ Платон. Весь первый том произведения Поппера посвящен критике идей Платона. Именно здесь мы находим, наверное, самые кустистые страницы данного произведения. Но это, конечно же, вопрос, заслуживающий совершенно особого обсуждения. И в следующий раз мы с вами об этом обязательно поговорим. Оставайтесь на связи и до новых встреч.